5 ноября – это всемирный день распространения информации о проблемах цунами. Инициатива утверждения такого дня принадлежит Японии. 5 ноября выбрано потому, что в этот день в 1854 году японский крестьянин, увидев приближающиеся цунами, оповестил об опасности жителей своей деревни. Он поджег снапы риса, чтобы спасти жизни многих людей. Благодаря такому поступку жители успели покинуть деревню, и никто не пострадал а деревню, объединив усилия, люди смогли отстроить быстро. Цунами – это серьезная угроза для жителей прибрежных стран. Высокие волны от 5, 10 и до 20, 25 метров и выше с огромной скоростью способны сметать все на своем пути, проникая на многие километры вглубь суши. История наблюдений за цунами насчитывает свыше 1200 случаев их возникновения, среди которых более 240 вызвали катастрофические последствия. Одно из самых трагических возникновений цунами произошло 26 декабря 2004 года вблизи острова Семилуя. Почти 300 тысяч человек не смогли спастись во время этого бедствия. Подробнее об этом мы расскажем в конце этого видео. В ноябре 1952 года на Сахалинскую область обрушились волны высотой до 15 метров. Стихия разрушила город Северокурильск. Также разрушительные цунами обрушивались на японский архипелаг в 2011 и в 1993 годах, на остров Самоа в 2009 году, на остров Ява в 2006 году, на Перу в 2001 году, на Турцию в 1999 году, на остров Папуа-Новая Гвинея в 1998 году, на Колумбию в 1979 году, на острова Филиппины в 1976 году. На Аляску в 1964 году. На Чили в 1960 году. Чтобы максимально обезопасить себя и выжить во время цунами, необходимо всегда помнить, что любая ситуация разрешима и всегда есть выход. Не поддаваться панике и сохранять самообладание. Доверяйте своим внутренним чувствам, сохраняйте спокойствие. Когда вы в покое, вы почувствуете, что именно нужно делать. Ваши действия будут наполнены смыслом и силой. Вы не будете метаться в панике, а наоборот, точно знать, что делать и как это сделать. Услышав сигнал тревоги, немедленно покиньте опасную зону. Следите за быстрым подъемом и падением уровня прибрежных вод. Если море внезапно отступило, оставив голый песок, это важное предупреждение о том, что вот-вот будет внезапный прилив воды. И в этот момент необходимо. Не поддаваясь панике, совместно с другими людьми покинуть зону. Ваше спокойствие будет благотворно влиять и на окружающих, а это значительно увеличит шансы на выживание. Если вы не успеваете покинуть местность, постарайтесь забраться на возвышенность и помочь другим людям. Или же бегите к многоэтажному зданию. Поднимитесь на последние этажи, закройте окна и двери. Подмечайте странное поведение животных. Животные могут покидать опасную территорию или вести себя необычно. Например, прятаться в жилищах людей или собираться в группы, в которые они обычно не собираются. Если вы оказались в воде, первым делом освободитесь от обуви и мокрой одежды и попробуйте зацепиться за плывущие предметы. После первой волны постарайтесь как можно быстрее покинуть опасную зону. Скорее всего, за первой волной придет следующее. Возвращаться можно лишь тогда, когда волн не будет на протяжении 3-4 часов. Вернувшись домой, Проверьте стены на наличие трещин, утечки газа и электричества. Убедитесь, что ваши соседи живы и здоровы. Помогите раненым и пострадавшим. Надеемся, что эти советы вам никогда не пригодятся, но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Главное – помните о спокойствии. А чтобы оно стало вашим постоянным спутником, важно тренироваться в его выработке. Именно сегодня, в дни относительного спокойствия, необходимо работать над выработкой в себе этого жизненно важного качества. Книги Анастасии Новых станут вашим незаменимым пособием для обретения внутреннего спокойствия, познания себя и мира. Важно также помнить, что совместные, дружные и консолидированные действия людей увеличивают шансы на выживание и спасение. 26 декабря 2004 года вблизи острова Семёлоя произошло землетрясение магнитудой 9,2, которое вызвало масштабнейшее за всю современную историю цунами. Береговая линия Азии была разрушена. От 30-метровых волн сильно пострадал Таиланд. Хотя земные толчки в регионе были едва ощутимыми, но спустя час животные и птицы стали убегать, а вода резко ушла от берега. Вернулась вода с огромной скоростью. 500 км в час и хлынуло на сушу, устремляясь на несколько километров вглубь полуострова. Несмотря на огромные разрушения и количество пострадавших, люди не отвернулись друг от друга, помогая и заботясь о каждом. Все люди, независимо от наций, делали все возможное, чтобы спасти других людей. В такое непростое время многие увидели важность проявления человечности и доброты. Исчезли иллюзорные границы между людьми. У всех произошла переоценка ценностей. Многие поняли, что люди и их жизни – самое ценное и главное в жизни. Местные жители, живя в бедных материальных условиях, делились всем, что имели сами – едой, одеждой и другими материальными вещами. Когда о катастрофическом событии узнали в мире, люди с разных стран также подключились к помощи пострадавшим от наводнений. Людям не нужно ждать бедствий, чтобы протягивать руку помощи. А уже сейчас нужно объединяться. Только сплотив совместные усилия, при искреннем объединении людей на духовно-моральных принципах, возможно преодолеть любые катаклизмы и их последствия в эти непростые времена изменения климата на Земле. Всегда и везде оставайтесь человеком. Объединение людей – залог выживания человечества.